Это просто какой-то невероятный кошмар времен там, Второй мировой войны. Я верю, что победа за нами, за Украину. Я правда и верю в ЗСУ, очень сильно верю. дали парочку. Он говорит только по-русски, а она говорит только по-украински. Вот еще чувство стыда за то, что я в этот раз не на, на этой войне прячусь от нее, уезжаю от нее. Леня публично объявил, Несколько лет назад, что он очень серьезно заболел. И это рак. И с каждым годом становится все хуже. То есть любовь побеждает рак. Тебе залишилось два месяца, вся ты сидит, и такая чикат. Ты можешь жить и далее. Известный российский, украинский, израильский, белорусский все в одном флаконе. Репортер, журналист, редактор Леонид Канфер. И... Украинская журналистка Светлана, ныне Канфер, поженились ровно за месяц до начала войны. Леня, мой старый друг, мы не виделись тысячу лет и, наверное, не увиделись бы. Но теперь Леня и Светлана в Берлине вместе с сотнями тысяч украинцев. Света, Леня, привет. Привет. Как добирались? Сколько? Три дня, да? Четверо? Четыре? Майже четыре. Я буду украинскую. Украинскую, украинскую. Размавляем? Да, я Нет, у нас на самом деле история о том, как мы добрались, это еще такая лайта история. Потому что у очень многих это просто какой-то невероятный кошмар времен Второй мировой войны. Ты военный репортер, ты человек очень и очень опытный. Ты прошел не одну войну, поэтому, конечно, вы... Что подсказалось, я что, надо уезжать? Сам прикол, это практически было одновременно, да? Э, ту ночь мы одновременно проснулись, я поняла, что что-то будет. Она задолго, как мы мали там уже легко спать, мы уже поняли, что что-то будет, и мы не могли никак заснуть. Угу. Но за Мабуть, за 5 днів, 14-15 числа, у 16 число это яка раз, одни-бото была первая дата, когда має щось то быть. И ты уже має должно быть что-то серьезное, что-то. Надо, надо готуйся, уезжать, надо уезжать. Да, давай готовься, собирай речи, потрошки, потрошки. И вот это меня очень налякало. Я, честно, не верила до конца. Может быть, мы же сюда не повернемось, То есть так, она речі. не верила, она вообще не верила. я говорю, мы берем все, максимально что можем взять. Буквально было полтора-два часа, мы все собрали и уехали. Какие речи, что остались там в квартире, мы просто внесли машину. И притом, мы же планировали спокойно в 24-го поехать, там 7 ранку, 8 ранку. И, и то, и, тут, и то еще, и тут под и... сомнений. Ни, собираемся, едем уже. И я читаю уже, десь, мы уже выехали с под где-то было уже по четверти, ближе до пятой. И я читаю новини, что уже в Киеве первый вибух, а мы же как раз, выехали. Вот, вот первые взрывы, а мы выезжаем из Киева. Из Киева да, да. Видали парочку? Он говорит только по-русски, а она говорит только по-украински. Вот я их все время слышу, да, как вы слышите. А, а вообще, я должна объяснить, что здесь вообще происходит. А, что это за лавстория? Почему Леня в кепке и почему, как вы, наверное, сейчас думаете, что тоже у меня журналист, как-то он не очень хорошо говорит. Значит так, рассказываю. Я это прочитала у Леонида Канфера в Фейсбуке. Да, старый друг, конечно, он который друг подписан, естественно. И тут он пишет. Женился. Да махтах старый хрыч. И пишут, как дело было, Леня публично объявил несколько лет назад, что он очень серьезно заболел, и это рак, и это четвертая стадия, и, в общем, до свидания, товарищи. Ну вот и рассказывайте теперь, что там, там у вас, слушай, скажи, вот, да. а, а, как ты а, вышла замуж, я понимаю, что он маститый. Я понимаю, что он знаменитый. Я понимаю. Да? Ну, да. Да? Так, ну, тихо. да, да. А ты юная украинская прекрасная красотка. Вышла замуж за человека, о котором все знают, что там четвертая степень. Рака. Надо просто ведь любовь к украинскому Да ладно Да. Правда. Для чего нужна влада? Чтобы защитить граждан. Мене еще почти полтора столетия. От зречення власти, последнего российского царя до последнего радянского генсека перш ніж на развалинах імперії, появится шанс на свою страну. Для чего нужна независимость? Это как повітря. Это как потреба человека дихати. Незалежность станет для одних справжним шоком, для других – шансом на майбутнє. У нас было 10 серий, мы просто дружили, мы реально дружили. То есть это были там про журналистику у нас, разговоры про проект, про олигархический ТВ, там про все. Короче, там был совпадение от, понимаешь, это Магомаева до Сидиси, да? Да. И даже уже потом появились, даже потом появились личные какие-то разговор, да, какой-то опыт, опыте. Вот ничего не было, не было. Все случилось буквально в 9-10 серии. Но дело вот в чем. Дело в том, что я уже болел к этому моменту почти четыре года, почти четыре года. И с каждым годом становилось все хуже. И я практически был уверен, вот практически уверен, что я сейчас доделаю этот проект. Я поеду в Израиль и где-то там лягу рядом с папой, там, например, где-то, да? Вот, у меня уже не было ничего, я уже ничего не хотел. Ни документалок, ни денег, ни каких-то планов на будут, абсолютно ничего. Я это могу подтвердить, потому что был период, когда действительно себя плохо почувствовал, и тяжело идти в рабочий процесс, написание. Я ходить и і мог. Да, мы начали ходить, и с мовою были проблемы, было тяжело понять а, что-то по сценарию, чтобы уточнить. У него была, он пока что еще до этого не дійшов, классная команда, которая его поддерживала. Не только профессионально в плане этого проекта, но и чисто по-людски. Как хорошие друзья, всегда поддерживали, всегда звонили, приходили в гости, Люня, давай не сдавайся. С моей стороны, в принципе, у меня так же было. Ну, я с самого початку верила в этот проект, я приєдналася не с самого початку, вже десь півтора месяца у вас тривали зйомки, десь так було. И тогда меня канал, ну власне, подключил до этого проекту, То есть ты там форовать, смотреть, на каком этапе, чи дотриматься там дедлайнеров и так далее, ну, продакшн сам. Uh, и когда я уже там познакомилась с Зеленой, я поняла, что хорошая людина, профессионал, <laughs> ну, это важко не зарубить, даже, ну, это можно зарубить точнее, даже за 10 минут. Ну, судя в этом, суть в том, да, что и... я, у меня не было никаких чувств, у меня было ощущение того, что у меня как бы не так много остается, да. Вот, и произошло какую-то странное чувство в этот момент появляется решение. вот человек И в один момент, у нас, в один момент, один момент. это был в один момент вот Но так правда... вот причем 20 лет разница можно представить ну я за своей стороны скажу мало кто в цене верит, я прекрасно разумею и я не верил. Питание, я знаю, что ты тоже не веришь. Меня никогда не стояло там питание, что ничего не может выйти, потому что є допустим, там разные цафити, хвороба, ну не, вот эти два факторы для меня. На, Нафиган, вот зачем я, да? Я взагалі на я не звертала уваги, я даже не задумывалась над цим, что это может быть какое-то перешкодую. Нашли худу с песонкой. Ничего такого, ну рак, ну подуман, четвертый ну и что, да? Ну раков, раков. А что? А что ты моешь чекать, пока тебе великар скажет, там тебе залишалось два месяца, все мрая, ты будешь сидеть и так и чекать, ты моешь жить и далее? Я бы просто ей вот, я, а я тебе показывал, да? я ей показывал, я ей показывал, чтобы, чтобы все было по честно, я тебе че покажу, что это такое, да? А там, значит, такой, значит, мрт. И там э, э, показано опухоль. У тебя опухоль головного мозга. Да, опухоль головного мозга. И там э, левая доля, значит, там... Ну, практически левая доля – это было все опухоль. Практически все. Я там еле-еле уже... Вот я сейчас плохо говорю, плохо говорю. Но это уже не плохо, это уже хорошо. Потому что все время... Я не знал, то есть я... Не мог сформулировать вообще, что я говорю, как я могу написать. Можете представить, у меня эфир каждую неделю, да? каждую неделю у меня один, один час в эфир да, серии, да, а я написать не могу ничего. Потому что мне уже ба -ба -ба -ба -ба -ба -ба -ба абсолютно. Такие приходилось переводить не только с русского на украинский, перевести с моим. Yes. Тебя переводить да. <решко> Это смешно и не смешно, потому что спочатку мне было важко. Я не понимала, что він там написал, потому что иногда ну, было не точності, а просто не понимали для меня его стиль, потому что все-таки у него есть свой стиль. И он отличается от написания тех сценариев, которые в принципе властели для нашего украинского телебачения. У него все-таки московский, что-то свое. да? <решко> <решко> Я так, нагрел, а Я так не говорила. Я даже не буду да, спрашивать, да. кто у вас в семье главный, что очевидно, <с да? Ні, 50 на 50. Так. и... А, Власне, да, были трудности у меня с пониманием его текста. Спочатку я пыталась уточнивать в него, где-то выходило, где-то не выходило. Да я, в але... принципе написать не мог ничего. Ну, были моменты, да. А, а потом я уже сама начала с слово его понимать, с слова написанного, с полового слова сказанного. Я не знаю, я уже... Так... Ой, О, в общем это долго. Короче говоря, в девятой серии мы просто сходили в кафе один раз, поняли, что это интересно, да? Потом у нее был день рождения, значит, я заказал ей торт. Такой, ну, креативный такой, да. Вот, значит, вы, ну, сказал... Что, что, что креативное? В виде чего? виде сердца, в виде чего? Ар Архивное дело. Ну, Архивное молодец. Дело. Да. Умеет признаваться девушкам в любви. Молодец, да, да, да, молодец. Архивный. В виде архивного дела. Тебе подарили торт, а у нее на следующий день день рождения. А она мне говорит, что, ну, типа, значит, она всегда ходит одна в театр, одна. Одна. И всегда, вот как, как традиция, никто не, значит, вот она одна, пошла. И, и, и, ну, и написала мне об этом, или ее проговорила. Написала. Написала. написала. написала да. А раз она написала о том, что она идет одна, я был уверен, что сейчас она мне пригласит в театр. Вот ты Дон Жуан. Нифига. Это было чисто. Точно она пригласила меня в театр. Вот, ну а тогда вот надо было ее вести в ресторан, но ну, что теперь делать? Ее было уже... Дзеркально почти. Вот. И начали мы пошли в грузинский ресторан, и в этот момент, вот в этот момент, а я только начал еще как-то ходить, потому что я э, почти три месяца не выходил из дома. Я все время сидел, монтировал, писал, писал, монтировал и так далее. Да? И я упал. И я понимаю, что я встать не смогу. Потому что у меня, я не знаю, все отросли, ну, не, ничего не получается. Это надо мне доползти до кого-то, к какой-то стене, стенку и подняться. вот, она говорит так, говорит, давай поднимайся. А у меня почти 90 килограммов, а тут, да, вот. Она просто взяла так, давай. Я вот так взялся, поднялся, а оказалось там, мама дорогая. Потом оказалось, ты ее называли, как? Света кунг-фу, короче, нет, нет. Света кунг предупреждать да. надо, предупреждать надо, да. Вот другой уже, Все, в следующий МРТ, он был совсем другой, он был вот такой, а стал вот такой, вот такой. Угу. То есть, любовь побеждает рак? Наверное, я не знаю, я не хочу говорить прям такими словами, но, наверное. Так а как она говорит так пошли гулять? Она даже мне не спрашивает хочу или не хочу, говорит, что собралась пошли гуляли. Мы ну, пошли гуляли. А не что ну делать? же потом, когда мы сначала там жить разом, да, я уже его вытягивала, случайно э, гулять? Знаешь как, как вот правильно выбирать Здорово женщину? Ой ой нет, дорогая очевание труба. Только расскажи как правильно выбирать женщину. Ладно. Ну Значит э, через два, два дня уже, да, я сказал так все перебирайте камик, ну она тоже на всем квартиру, да? Ну какой смысл? Ну что, тяжело так догов... общаться по телефону. Ну все, договорились, значит, первые два чемодана, первые два чемодана привозит. едут что они такие тяжелые. Она открывает книги и сказала, все, хорошо, все. Но тут вариантов не было. Црят не было. Вот, и мы это сделали очень быстро. Мы это сделали очень быстро, прямо перед войной. Да, собрались мы поговорить о, о войне, а говорим о любви, что вообще, конечно, хорошо. Вот ты, как опытный военный репортер, скажи, пожалуйста, когда это все кончится? Ну, я, если честно, я думаю, что это будет кончиться. То есть это будет очень-очень долго еще продолжаться. Потому что, скажем, та страна, в которой воюет, а... но у этих людей атрофировано чувство. Вот, вот мы сейчас будем говорить какие-то, наверное, глуп... глупые вещи, казалось бы, да, но чувство стыда. Леня написал мне несколько дней назад в личку, «Оля, если ты в Берлине, я вот здесь буду, если будет время, может быть, мы встретимся, что? А, конечно, да. А, и вот наша вся команда канала MyRussianRights, канала Мир, My мы все видим и сами участвуем в том, что здесь происходит. Мы помогаем, здесь весь Берлин помогает беженцам с Украины. И Света и Леонид приехали на пустое место. Они действительно оставили все, кроме, я так понимаю. Кроме ТЖК. Да, конечно, взяли с собой свое главное, главное журналист оружие, а именно всякую разную съемочную технику, что прекрасно. Но все, у ребят уже есть квартира. Сейчас собирается мебель, покупается мебель, потому что... Ну, Соседка есть... хорошая казала, кстати. А, это я. Обещала больше живет, Так живет Европа, так живет Берлин. Что вы собираетесь делать? Как вы дальше собираетесь жить? Тебе нужно лечиться, тебе нужно работать. Я понимаю, что вы еще не очень. Я просто хотела бы потом сравнить через год... Через два года, что вы говорите сегодня, какие у вас планы. А через год посмотрим. Что вы думаете сейчас о том, что будет через год с вами здесь? Через РИК я далеко не заходаю. Я за размышляю, там максимум мне сдается месяц, если что, сплановато, это месяц. А... Сказать сейчас глобально, что мы вот стопроцентно занащаемся в Берлине, будем тут жить, и Це... зараз я, конечно же, не могу, я в на нашулюня тоже. Так склалися обстоятельства. Сейчас мы тут будем намагатися выживать как-то, работать, находить работу, работать, жить. Но, честно, я хочу вернуться в Украину, потому что там мои батьки, там мои родные, там мои друзья. И я верю, что победа за нами, за Украину. Я правда, я верю в Объединенные силы очень сильно верю. Наши хлопцы сильны, я уверена, что победа будет за нами. И это начало конца России. Я 100% уверена. Я, честно хочу додумать. Я очень вячна за як как поддерживаю украинцев весь мир, поддерживаю Европа, ем... сколько докладає она і и так далее. Но... Дим, я, дим. Так дымно просто, когда ты живешь в мирный час, всегда хочется подружить, летать, хочется... Ой, ты сидишь себе так думаешь, классно было бы пожить там, классно было бы там пожить, там деякий то час, месяц, не знаю, два. Да, классно, были возможности, можно было. И зараз, когда у тебя эти двери открыты. ты можешь ехать в Европу, ты можешь жить в Италии, ты можешь жить там в Соединенных Штатах, в Великобритании. Небо, украинцы все ждут, все готовы помогать. А ты хочешь назад домой. Знаешь, вот у меня какое-то ощущение, вот лично у меня, хотя я понимаю, что не виноват, да, есть чувство стыда, да? знаешь, какое, потому что я уже здесь и мне ничего не угрожает. Да? Ну, нас ничего, нам ничего не угрожает. А вот э, есть наши друзья, вот прям друзья, да, которые сейчас в окружении, в окружении, они не могут никуда выехать. Никак выехать, просто там убьют, да, там таких случаев уже много. И у них нет ни, ни питания, ни еды, ничего. И выехать невозможно, просто невозможно. Лен, где твой дом? Мой дом там, где, где мой человек со мной, это мой дом сейчас здесь. Но это правильный вопрос. Почему? Потому что, на самом деле, когда был Лукашенко, я понял, что в моей жизни ничего не, не произойдет, не случится. Я, вот, знаешь, чувство а, абсолютной уверенности, что вся моя жизнь пройдет вот, у этого человека. Да? И это хорошо, если это будет хотя бы так. Ты в Беларуси родился же, да? Да, в Я переехал, я, я поехал покорять Москву. У меня было 27 рублей, как, там, я не знал, где буду ночевать. Я ночевал первую неделю в Останкино. Ну, это не та история, конечно. Нет, на Москву-то покорил. Послушайте, я сейчас попрошу, попрошу показаться Любу Камырину, которая всегда стоит с другой стороны кадра. Вы бы видели встречу Сейчас Люба Камырина с Леней Канфером. Вечных, вечных соперников на ТЭФе. Да. Лучший репортер и лучший репортер. Ну, Люб Любовь Камырина, Леонид лучший. Канфер. Я пошла следить дальше. Да, но тогда победил Леня. В номинации репортер представлены Леонид Канфер. Там, где была война. Репортерские истории. Производитель. Телекомпания РЕН-ТВ. Простой владимирский милиционер Владимир Виноградов, главный герой нашей истории, мы решили отправить его назад в будущее, в грозный 21 века. Ася Гойзман. Люди подземелья. Репортерские истории. Производитель. Телекомпания РЕН-ТВ. Работа шахтеров всегда была смертельно опасной. Почему адский труд для них ценнее жизни? И что заставило их снова выйти из забоя на улице? Об этом наша история. Любовь Камырина. Русский Кембридж. Дневник наблюдений. Производитель. Продюсерская компания ИВД Продакшн. Кембриджи от каждого по способностям и каждому по велосипеду. Так, в номинации репортер награждается Леонид Канфер. Там, где была война, репортерские истории. Приз получает специальный корреспондент программы недели в великолепной компании РМТВ Леонид Канфер. Света, Леня. Да. Да, Света, первая. Скажи, почему мы все, мы здесь все Наш профессор Милана, который сидит за кадром, тоже из Москвы, и ты Рейка, помнишь Милану. Люба Камырина, я, Света, Почему, а... Почему мы здесь все оказались в Берлине? Почему? Я не хотела, Люба не хотела, Милана не хотела. Я так понимаю, что и у вас план не входили. Почему <соцарев> мы Обставины так складывались, и я думаю, что в будущем, значит, мы должны вместе что-то сделать, возможно, проект в контексте той ситуации, которая сейчас есть в Украине, войны с Россией. Можливо, помощь таки, людям, которые приезжают сюда и едут в другие страны Европы. Но ну, я думаю, мы тут все практически, одна кухня, телевизионники, ну, журналісти, телевизионики, я думаю, что мы в информационную, так, информационную войну, грубо говоря, маємо вступити. Ну, власне, я вважаю, журналісти, зараз основна наша зброя – це и слово. Тому мы маємо зараз воювати, ну, на информационном фронте. А хлопцы там, де наші збройні сили, там, де вони є, на воєнному полі, я, то, я, в... я, на самом деле, вот еще чувство стыда за то, что я в этот раз не на, на этой войне прячусь от неё, уезжаю от неё. Потому что я понимаю, что с моих, к сожалению, диагнозом, да, я не могу делать те вещи, которые я мог бы делать раньше когда-то. Вот. И мне надо уезжать. Вот. И мне не то чтобы стыдно. Мне... Я впервые. Вот знаешь, вот знаешь, как было совсем недавно вдруг все открыли для себя сборную Украины Шевченко? Да? нифига себе, да, они там обыграли, я уже не помню, кого, ну, в общем, обыграли много кого, да, они дошли до через финал. при том, что они были особо там большие какие-то звезды, там, и так далее, да, а тут взяли вот эту украинскую армию, да, которая там все, там, ну, что такое, ну, о чем мы говорим вообще там, какие там либо БТР, какие чего, да, и, я читаю я не, не понимаю, как это так, там а, колонна техника, которая там, 100 штук за одну мгновенно просто расхерачили все. И думаю, блин, какие ребята. Но там самое главное, понимаешь, что там вот появилось а, другое ощущение страны. То есть вот этот перелом произошел. То есть если раньше не было ощущения страны до, до э, Майдана, до майдана после Майдана это появилось, а потом это еще было... В 2014 году, да, и сейчас ребята там, там стали так, что мама не горюй. Реально смотришь, думают, боже, так они все боевики. Вот вроде бы я не украинец, да, я не по паспорту. Я горжусь, когда ты меня спросил сейчас, кто моя, моя страна, честно сказать. Вот сейчас, особенно, особенно теперь, я могу сказать Украина, Украина. Просто подивитися, как простые жители маленьких там сел, мис с голыми руками идут на звучание российской техници, колонии, без ничего спевают гимн. Вот, это их оружие. Браво! Ребят, уходите с Украины, это чужая земля, это не наша земля. Украинцы, будьте счастливы. Спасибо вам, ребят. Горько, да? Ну, горько! А... Горько! Не... Горько, не... Горько, не... горько! Слава Украине! Героям слава. Украине. слава. Горостана, Горостана, слава. Да. Черт. А за кадром все равно.